всем огромный привет сегодня мы с вами продолжим тему марса в Овне. вчера мы поговорили о том какие периоды будут связаны с прохождением марса в Овне. он будет становиться в этом знаке ретроградным а также мы рассмотрели влияние марса вовне на представители знака зодиака начиная от с Овна и заканчивая Стрельцом. Сегодня мы с вами остановимся на знаках Козерог, Водолей и Рыбы. Далее я подытожу все сказанное ранее и затем буду готова отвечать на ваши вопросы. Поэтому если таковые имеются, то обязательно пишите и все рассмотрим после основной информации. Итак, начинаем мы с, со знака Козерог. Марс будет полгода находиться в четвертом доме знака Козерог. Это значит, что э, большую часть своей энергии Козероги будут отдавать теме недвижимости и своей семье. Эти вопросы могут решаться не настолько быстро, как хотелось бы, но будет наблюдаться эффект полного погружения в эту тематику, особенно начиная с сентября месяца и по ноябрь. По сути, четвертый дом отвечает также за ощущение безопасности в мире, поэтому многие козероги будут озадачены поиском места, в котором они будут себя ощущать максимально комфортно и в безопасности. Если есть какие-то сомнения по поводу безопасности в том месте, в котором человек живет, то период ретроградного Марса может подталкиваться к тому, чтобы искать способы обезопасить то место, где живешь. К примеру, поставить камеры наблюдения или сигнализацию, и это может казаться козерогом очень чем-то непривычным, но, скажем, фокус внимания на этом будет сосредоточен. Также за счет того, что Марс любит задействовать тех людей, которые проходят по определенным сферам, у нас, к примеру, по четвертому дому у нас проходит семья и родители, и Марс любит задействовать этих людей в работе. Поэтому может быть тенденция многих козерогов, это то, что они будут вовлекать в свою работу, в свою активность, членов своей семьи, или будет какой-то проект совместный с родителями, или они что-то будут делать для родителей. В любом случае вот такие тенденции могут присутствовать. Квадратура от Марса будет идти в первый дом знака козерог и это на самом деле очень интересный момент. Мы знаем, что как раз Сатурн делает последний заход в знак Козероги. Это будет длиться по декабрь 2020 года. По сути, как раз в это время будет пик активности Марса, период его ретроградного движения. И это все очень совпадает. Поэтому у Козерогов однозначно будет очень активная осень. И это будет связана с, с деятельностью в личных каких-то целях, в личном направлении, но также будет присутствовать и что-то для семьи, то, что будут тут Козероги делать для своей семьи, для своих родных. Получается так, что Козерогам последние два года так точно было совсем не сладко. По их знаку шел Южный узел, а также такие планеты, как Плутон и Сатурн. И определенное облегчение наступило, начиная с мая этого года, в связи с тем, что Южный узел вышел из этого знака. И летом это такой, на самом деле, буферный период, когда еще достаточно все просто и легко — но уже намечается что-то грандиозное и появляется понимание, что сил нужно будет в это грандиозное очень много вложить. Поэтому желательно все-таки летом начать работать над теми вопросами, которые заведомо будут требовать много вашего внимания для того, чтобы вы могли облегчить себе жизнь осенью. То есть, по сути, действовать на опережение, но, конечно, вы все не переделаете, и за счет того, как вы понимаете, что Марс становится медленнее, нужно просто выбрать фокус внимания, вот это одно направление, которое вы понимаете, что оно будет требовать много вашего внимания, старайтесь это внимание уже сейчас начать в данной сфере уделять. И за счет того, что Сатурн как раз осенью будет последний заход делать в знак Козерог, это действительно будет совпадать с тем, что нужно будет завершить что-то глобальное, что послужит хорошим фундаментом на долгие годы. Поэтому вот этот напряженный аспект на самом деле даже будет на руку Козерогам, так как он будет действовать стимулирующим образом. И он не даст расслабиться после вот этого расслабления, которое могло наступить летом. Тема эфира у нас сегодня «Марс вовне. Это вторая часть. Кто пропустил? Вчера была первая часть, и запись я оставила. Сегодня мы продолжаем разговор и разбираем знаки «Козерог, водолей и рыбы». Затем я подытожу все сказанное ранее и отвечу на ваши вопросы. Итак, Водолеи. Марс будет полгода находиться в третьем доме знака Водолей. И он так или иначе будет расшевеливать Водолеев. Он будет заставлять искать окружение людей, с которыми можно общаться искать интересные темы. Это хорошее время, чтобы погрузиться с головой в изучение какого-то направления, которое вам интересно. Это хороший период для того, чтобы приобрести какой-то новый навык. По Марсу в третьем доме это просто идеально. И Поэтому старайтесь извлечь какую-то пользу из ближайших полгода, Научитесь тому, что вам пригодится в дальнейшем. Третий дом и Марс особенно они любят э, тратить энергию не напрасно, а на те вещи, которые сразу можно как-то взять и, и применять. Поэтому обращайте внимание в первую очередь на э, применимые знания, то, что вы сможете использовать. Затем сам по себе Марс может активизировать определенные конфликты, поэтому могут вспоминаться прошлые обиды, разногласия, связанные с кем-то из родственников, особенно это касается братьев и сестер. Лучше, конечно, на этом не фокусировать внимание, не тратить на это энергию, в то же время может быть такой вариант совместной активности с кем-то из родственников опять-таки, или даже такой момент, что вы будете привлекать в свою деятельность людей, которые в целом могут быть даже незнакомыми. То есть это какая-то техника холодных контактов, но эти люди вам нужны, они пригодятся для развития определенного дела. Также третий дом, безусловно, отвечает за общение. Это близнецовский дом, активный, подвижный. И именно этого и будет требовать от вас Марс, чтобы вы много общались, выходили на контакт, чтобы вы обзаводились новыми знакомствами, были осведомлены, понимали, что происходит вокруг, были в курсе новостей шли в ногу со временем. Это все неспроста. Дело в том, что длительный период времени медленные планеты засели в вашем 12 доме. И это могло водолеев конкретно выбить из привычного ритма жизни. И водолеи могли сосредоточиться на каких-то абсолютно своих вещах, жить в своем мире, запретить, куда-то переехать, либо даже если они по факту не переезжали, все равно может быть ощущение какой-то оторванности от среды. Это может быть погружение в какой-то проект, работу. И в любом случае Марс заставит выйти из вот этой привычной уже среды, так как она, по сути, не дает полноценно развиваться. И это очень хороший шанс э, начать что-то новое, интересное, выйти за пределы э, вот этой черты комфорта, которую водолеи сами себе поставили и этим э, ограждали э, мир от себя и себя от мира. Поэтому однозначно, Хорошей идеей будет выходить в свет Третий дом не подразумевает Каких-то сердечных отношений Прям э, Что вы обязательно должны С кем-то дружить сразу Но этот дом подразумевает Общение Общение, пусть даже и поверхностное Но то общение, которое поможет вам Ощущать себя живым человеком И э, то общение Которое поможет вам Быть в курсе происходящего не жить в своем отдельном мире, а коммуницировать и как можно больше взаимодействовать с своим окружением. Кстати, третий дом как раз и отвечает за окружение, поэтому очень хорошая идея просто увеличить количество общения элементарно с теми людьми, кто живет рядом с вами. И повторюсь, не обязательно это общение должно быть супер Близким, но оно должно быть. Вам так будет лучше, это будет вас даже вдохновлять на какие-то действия. То есть, водолеем без общения ближайшие полгода никак. И это действительно очень выигрышная стратегия общаться. Очень выигрышная стратегия, которая поможет быть, э, на шаг э, выйти на шаг вперед по сравнению с водолеем вчерашним. Плюс, повторюсь, обучение, работа с информацией тоже подойдет, прохождение курсов, поездки. Тема автомобиля может выйти на первый план внезапно для вас, то есть у вас могли быть вполне себе какие-то другие планы, но придется уделить время автомобилю, если вы не умеете водить, может появиться желание, интерес этому научиться. Так как будет желание быть свободным именно в плане передвижения, может возникнуть любознательность, желание куда-то ездить, либо необходимость куда-то ездить. И для этого вам нужно будет иметь средства передвижения. Поэтому тема поездок, безусловно, тоже будет очень важна. Дальше. Рыбы. Марс будет полгода находиться в вашем втором секторе финансов. Этот сектор отвечает за личный заработок. Это не семейные деньги, это те деньги, которые зарабатываете лично вы. Поэтому независимо от того, какая ситуация с семейным бюджетом, вы лично будете задаваться вопросом улучшения заработка. Увеличение заработка, улучшение уровня качества своей жизни Марс подразумевает трату энергии. И вы будете тратить свою энергию на то, чтобы заработать деньги самостоятельно, своим трудом. Это может быть даже такая сосредоточенность на том, чтобы создать какой-то проект, который будет приносить деньги. Не обязательно это бизнес, но просто какая-то схема рабочая, которая поможет иметь определенный доход каждый месяц. По сути, квадратура идет в 11 сектор. И это тоже не новая тема в жизни рыб. 11 сектор – это друзья, коллективы. Рабочий коллектив, особенно это касается рыб Которые длительный период времени работали в одном и том же месте Осенью может быть желание Свой фокус внимания перевести на тему заработка А не на тему обязанностей перед обществом Перед друзьями, перед коллективом Рыбы это люди, которые любят что-то делать для других, и они переживают, чтобы не подвести другого человека. И они могут долгий период времени делать что-то только по той причине, что это от них ожидается, что этого требуют другие люди, и как-то неудобно подвести, не хочется рисковать и переживать лишний раз. Но, повторюсь, за счет того, что Марс полгода будет во втором доме, будет очень важно зарабатывать хорошо. И особенно это будет влиять на самооценку мужчин-рыб. То есть мужчинам-рыбам будет сверхважно повышать уровень заработка, уровень своих доходов в течение ближайших полгода, независимо от того, какие ожидания общество имеет по отношению к этим рыбам. То есть вот в данном случае будет немножко такой отход от темы и сосредоточенность на своих потребностях. Второй дом — это потребности материальные вполне, поэтому при таком раскладе человек готов сосредоточиться на своих потребностях. И... Вы знаете, очень интересная картина получается у нас в ближайшие полгода на небе. Объясню, почему я так говорю. Идут очень медленные планеты по Козерогу. Это у нас знак, который отвечает за иерархию, за то, как устроено все в этом мире, за власть, за границы между странами и в том числе за профессию, карьеру. И, безусловно, что вот эти высшие медленные планеты подразумевают перемены, перестройку. И то, как меняется мир в 2020 году, это, конечно, сложно не заметить. И я думаю, что никто даже не ожидал еще в начале 2020 года, что все может настолько э, явно происходить и настолько эти перемены будут глубокими и длительными. И вот этот ретроградный Марс в Овне заставляет каждого из нас сосредоточить внимание на той сфере жизни, которая является под, находится под вашим личным управлением. Мы с вами вчера говорили о том, что Овен — это знак, который тесно связан с личными желаниями, даже это сфера эгоизма, это сфера, в которой человек в первую очередь думает о себе. И по сути, в ближайшие полгода Марс будет говорить нам всем, думайте каждый о себе. И каждый будет пытаться заняться тем, что лично ему принесет пользу. Он будет заинтересован в том, чтобы развиваться в своих личных интересах. И вот та сфера, в которой будет проходить Марс полгода, это и есть та сфера, в которой вы сможете реализовать свои личные интересы и не подвести самого себя. И по сути вот эта квадратура к планетам в Козероге и показывает сам характер этой активности, что грядут перемены, Каждый будет перестраиваться на новый образ жизни. И вот планеты в Козероге показывают, насколько это сложно. То есть у каждого из нас уже был привычный образ жизни. Каждый из нас годами что-то выстраивал по Козерогу. И многим нужно будет э, вложить силы теперь во что-то новое. Э, сейчас люди... Э, делятся на две категории Первая это те кто ждут когда все встанет на свои места и все будет как раньше в мире вторая категория это те кто не хотят ждать и понимают что нужно уже что-то менять и сидеть просто в ожидании это не вариант и по сути вот этот марс он уже фактически перешел в овен он скажем, вот эту вторую категорию увеличит, вторую категорию людей, которые не хотят ждать, а хотят уже что-то менять, уже находить способ активничать. Поэтому, безусловно, энергии будут переполнять. Также есть такое мнение, что ретроградный Марс накапливает агрессию и в этот период можно озлобиться на кого-то и он тормозит активность с этим я не соглашусь на мой взгляд марс ретроградный показывает наоборот то что было уже накоплено ранее просто когда марс быстрый это все происходит на автомате мы можем что-то делать параллельно накапливать какую-то агрессию но может что-то не нравится, но это все происходит в потоке. Когда марс замедляется, то мы соприкасаемся с результатами нашей марсианской активности то есть мы видим результаты нашей работы, понимаем куда стоит направлять усилия, мы видим также и результаты нашей агрессии и недовольствия и мы начинаем это прорабатывать. То есть, по сути, наоборот, ретроградный Марс помогает нам избавиться от тех моментов, которые нас тяготят и тянут назад, и отнимают слишком много энергии. И, по сути, Марс вовне в ближайшие полгода подскажет нам, как перестроиться, что нужно изменить в своей жизни для того, чтобы идти в ногу со временем и чтобы быть максимально впереди, насколько это сейчас возможно. И по сути вот этот Марс Вовне покажет, что действительно пришло время что-то менять и искать новую, новую, новую деятельность или как-то по-другому, выстраивать свою активность. По сути, можно еще даже с такой стороны посмотреть, что все-таки Марс проходит ретроградное движение в самом первом знаке. С точки зрения астрологии это тоже не случайно. Первый знак Овен ⁇ это как начало цикла. Овен вступает в силу в день весеннего равноденствия и после... Этого начинается астрологический Новый год. И по сути, когда вот Марс входит в Овен и тем более замедляется в этом знаке, он будто бы делает определенный перезапуск. Он делает начало нового цикла. Он помогает избавиться от преизбытка агрессии. И, конечно, если смотреть в глобальном плане, вот то, что в мире может произойти то агрессия определенных стран по отношению к другим странам может проявляться осенью и в августе месяце. Но, конечно, мы будем надеяться на то, что прям чего-то серьезного не произойдет. Но нужно понимать, что точно так же, как в личной карте Марс работает, и мы можем злиться, вступать в конфликт с кем-то, точно так же это может проигрываться и на уровне государств так как Марс есть и в карте людей, и в карте государства, и это просто нужно понимать, что есть разные уровни проявления энергии одной и той же планеты. Поэтому еще и вот эта ретроградность в первом знаке зодиака в Овне даст пересмотр фундаментальных принципов направления нашей энергии. То есть у каждого из нас, как я уже сказала, были определенные привычки, как мы привыкли жить. И ретроградный Марс заставит эти привычки пересмотреть и выработать новый тип активности, который будет больше соответствовать э, запросам и поможет выразить себя и э, быть э, полезным самому себе. Дальше. Что касается вопросов, давайте мы сейчас приступим к рассмотрению вопросов. Отвечу на два, которые изначально самые распространенные. Первый вопрос, как ретроградный Марс влияет на тех, у кого в натальной карте Марс тоже ретроградный. И ответ у меня, как в заготовочке всегда есть. В первую очередь ретроградный Марс это о скорости, то есть Марс медленный. И когда Марс э, в транзитах тоже медленный, человек с медленным Марсом ощущает себя в знакомой среде. Появляется ощущение, будто бы вот наконец-то пришло мое время, моя пора, и я могу себя показать, проявить. Поэтому можно сказать, что для тех, у кого Марс ретроградный, этот период очень благоприятный, и он действительно поможет эффективно себя проявить, показать И для вас это может быть даже период Каких-то начинаний Несмотря на то, что планета ретроградная Могут появляться новые идеи Которые вы захотите воплотить И второй очень распространенный вопрос Это как Марс влияет на тех У кого Ой, Марс вовне тоже у вас вообще все будет более глобально еще происходить в связи с тем, что будет возвращение Марса. То есть по сути это очень такой серьезный перезапуск определенных циклов в жизни. Нужно, конечно, смотреть, в каком доме стоит Марс, какими домами управляют, чтобы понимать, какие сферы жизни будут затронуты, и уже так в общем об этом не скажешь, но в целом, если вы умеете это делать, можете обратить внимание, и это даст вам понимание, что вот именно в этих сферах будет перезагрузка происходить. Ну, а сейчас приступлю к вашим вопросам. Можете, кстати, писать, если вы еще не написали. Просто я знаю, что есть люди, которые... Слушают, боятся что-то пропустить важное, и поэтому не пишут вопросы, поэтому вы пишите, а я пока что буду смотреть те, которые э, находятся вверху. Разве третий дом не отвечает за поездки? Отвечает, мы об этом говорили в эфире, что этот дом соответствует по энергии знаку близнецы, и он тесно связан с этими темами поездок, общения. Привет от Водолея, как мне все это нужно? Общение и то, что я сидела в запятке от всех своими условиями, я так счастлива. Да. Водоле... Водолеи, кстати, одни из тех, кто могут почувствовать просто массу пользы от ретроградного Марса, просто такое скопление планет в 12 доме, оно действительно э, заставляет человека изолироваться, и вот эта самоизоляция у водолеев началась намного раньше. Поэтому возможность общаться и вести более активный образ жизни, это, конечно, будет для Водолеев находка. Спасибо вам, Малочка, за полезную информацию. Много благодарностей, спасибо большое. Это очень приятно и мотивирует. Что если Марс при рождении тоже был в третьем доме? Например, сейчас как у Водолея, хотя был не ретроградным. Но это уже Марс в вашей натальной на карте. Мы рассматриваем транзиты. Это разные вещи. По сути, транзиты показывают то, транзиты это то, о чем я рассказываю в гороскопах на каждый месяц, в отдельных видео это то, что помогает идти в ногу со временем. То есть это не программа какая-то, это именно рекомендации, что нужно делать, чтобы идти в ногу со временем и чтобы потом не было ощущения упущенного времени. И также для того, чтобы лучше понимать, что с вами происходит на данный момент, что происходит в вашей жизни. Иногда... Целый круговорот событий и сложно разобраться, к чему все это приведет, что это все значит. И как раз таки вот эти прогнозы, они позволяют ориентироваться в пространстве и понимать, какие тенденции и в мире, и в жизни каждого из нас происходят. Это вдохновляет меняться. Очень рада, если действительно мои видео вдохновляют вас меняться. Это, пожалуй, один из лучших комментариев. Ваше мнение в связи с ситуацией в мире и в Украине. Как повлияет Марс в Овне и его квадратура к большим социальным планетам? Будут ли агрессивные ситуации в мире? К сожалению, я думаю, что будут. Будут и в Украине в частности конечно, это сложно признать, но время такое. Мы даже видим по затмениям, что происходило в США. Я, кстати, хотела об этом даже отдельный пост написать, но как-то не дошли руки. То есть США — это знак, который связан со стрельцом, близнецами и, по сути, затмение на этой оси насколько расшевелили общество. И мы все видим, что происходит в этой стране. И это уже даже влияет и на другие страны, эти движения. И, к сожалению, вот тенденция, особенно на август, тоже не самая приятная. Именно поэтому я предупреждала, что когда вы планируете свой отпуск, поездки... Лучше середину августа делайте домашний и э, много не планируйте, так как действительно аспекты будут напряженными. И, скорее всего, ситуация в мире не будет радовать. Но, конечно, мы все надеемся на лучшие. Если у меня Марс в изгнании, как мне его усилить? Спортом. Эм... В принципе, да, из таких общих рекомендаций это усиливать спортом, но не у всех Марс должен быть суперсильным. Не все люди должны быть спортсменами, не все люди должны быть активистами, уметь здесь и сейчас отстаивать свою точку зрения, быть вот такими носителями яркой марсианской природы. У каждого из нас свое предназначение, и, возможно, вот как раз «Марс в изгнании» — это то, что делает вас более женственной, мягкой в глазах других мужчин. И занимаясь спортом, вы можете просто это качество убрать из своего характера, и это лишит вас какой-то изюминки, которая делала вас очень привлекательным человеком. Другое дело, если вы ощущаете, что этот «Марс» мешает вам заниматься делами, у вас не хватает энергии, Тогда нужно наполнять Марс энергией через знак. Соблюдайте принцип знака. К примеру, Марс в весах любит партнерскую деятельность. Вам сложно делать что-то в одиночку, но если вы будете делать сообща, то это будет намного легче. Вообще, такие вещи можно узнать в процессе анализа натальной карты. Так что, если вас интересует больше узнать о себе, то обращайтесь. Когда был предыдущий период э, Марса в Овне? В 1941 году. Как-то не очень хочется на этой теме сосредотачивать внимание, так как события 1941 -го года, конечно, очень страшные. Итак. Вопрос. Вы сказали, что ретроградный Марс нельзя делать операции. У меня плановая. Что лучше сделать? Если плановая, тогда можно. Ну или, в принципе, плановые тоже разные бывают. Плюс, если у вас Марс ретроградный. В целом, вот такие вопросы, операции и так далее, это нужно только индивидуально смотреть. Очень много зависит от ситуации, от карты. То есть это не вопрос такого общего характера. Подскажите, смотреть Марс в каком доме на карте рождения или сейчас в какой дом переходит? Нет, куда он переходит? Вам нужно смотреть, в каком доме у вас находится... Какой, где у вас знак Овен в натальной карте? Дом в знаке Овен. Именно по этому дому будет идти Марс. То есть вы не смотрите, где у вас натальной карте Марс, он может быть где угодно. Вы смотрите, на какую сферу Марс в транзите будет влиять. Алла, подскажите, в Натале Марс, 20... Марс в 12 доме и транзит по 12 дому. Слушайте прогноз. Для знака Телец у Тельцов идет Марс по 12 дому. Там есть все рекомендации. А Тельце я рассказывала вчера. Можете перейти в моем инстаграме увидеть прямую трансляцию или на Ютубе. Там даже есть тайминг. То есть вы сразу можете увидеть, на какой минуте и секунде нужно смотреть свой знак. У меня Марс в седьмом доме Водолея. Это как? Спасибо за ответ. Мне очень нравится ваша подача информации. Спасибо большое. Это вопрос больше касается вашей натальной карты. То есть он у вас в седьмом доме Водолея. Мы говорим о Марсе в транзите. Он в Овне. Алла, как вы считаете, границы откроют в июле-августе? В принципе, да, должны открыть многие страны. Марс, Венера и Сатурн в Близнецах в 12-м доме и транзит 12-й дом. Да, поэтому смотрите прогноз для Тельца. Я водолей, скажите, кто по Солнцу и Асценденту. Вы пишете «Я водолей», значит «По Солнцу водолей». 11 февраля, день рождения. Для того, чтобы определить асцендент, это, во-первых, нужно делать в программе, во-вторых, нужно знать точное время рождения и город рождения. Кстати, я планирую в ближайшее время сделать эфир об асценденте. Просто столько вопросов об асценденте, как определить асцендент, как правильно построить карту. Я хочу об этом всем Рассказать в одном эфире, ответить абсолютно на все вопросы касательно асцендента. Поэтому, если у вас есть вопросы по асценденту, то пишите, и я их учту, когда буду записывать эфир. Если у человека много планет в обители, это плохо, Марс в том числе? Нет, это неплохо. Почему? Наоборот. Вы лучшие, ваши прогнозы четкие. Огромное спасибо, благодарю, благодарю. Спасибо большое за поддержку. Очень приятно выходить в эфиры. Всегда столько положительных комментариев. И надеюсь, что вам эти эфиры нравятся. Если да, то в таком случае будем продолжать в том же духе. Так как на самом деле тем для встреч есть очень много. И нам действительно есть о чем с вами поговорить. Спасибо большое всем, кто сегодня присутствовал. Я была очень рада вас видеть. Спасибо большое за активность и за позитив, который я получаю от вас. И желаю вам хороших выходных. Пока!